Лодка отправляется в Приобья, заказчик захотел очень широкую дверь, сделали с большим проемом, без перемычки, вот. и здесь простые скамейки, большая грузовая платформа.